Я хотел бы рассказать о нашем канале. Бабушки, ну, мы еще название корректируем. Мы подходим к бабушкам и устраиваем разные псевдо-соцопросы, что будет дико смешно. Увидимся, ребят.